если ему понравится то я ему доверюсь на двоих на троих там у нас еще друг сейчас приедет где мы идем непонятно Надо назад посмотреть, чтобы никто не сбил Ребята, нам удалось отдать тачку сегодня воскресенье. Мне не работает. Я приехал сюда, думаю, может быть, около где-то поставлю. И оказалось, что они пришли как раз какую-то другую машину забирать. В общем, они забрали у нас Ламаргини? Мы сейчас в Тампе, поэтому сегодня мы здесь не ночуем, стартуем в Сарасоту. В Сарасоте вечер машину отдаем, стартуем в Майами. И в Майами уже, не знаю, либо сегодня, либо завтра окажемся и будем там тусовать некоторое время. Это Сарасота город. У нас клиент сегодня освободится в 5, а сейчас время 12. И вот нам 5 часов что-то надо делать. Ну что ты, Жень, как? Знаете, мне почему еще мне почему еще приятно, Жика кататься? Потому что я себя вспоминаю в те годы, когда я только прилетел. Какие-то вещи, которые меня удивляли. Это, и это так прекрасно. Вы часто говорите, что чего ты там удивляешь обычные вещи? Ты, блин, надо к этому и стремиться. Это же круто, когда ты такой не зажравшийся, когда у тебя есть искренние эмоции, когда тебя удивляет травка подстрижена, когда тебя удивляет небо над головой, когда тебя удивляет бескрайний вот этот океан. Это же круто. И вот, Женька, что ты говорю по поводу пенсионеров местных? Удивляет, как они на таких вот... у нас Porsche GT3 красненькие, просто идут Наверное, на видно лет ему 75-80. ну что а, а, мне на машину перегнать. Поглова, я вот здесь живу, за забором, там, он смотрит весь на веселее да. Не переживают, не, не делится чем-то таким. Ну, как, ну, вы, вот, да. наверное, знаете, что это такое у нас. А здесь все по-другому. Ну да? хорошо, здесь тебе кто-то может сказать, да у нас тоже такие деды есть богатые, что ты там рассказываешь. Ну давай, ладно, да, <сёк> хорошо, давай допустим это. А что ты скажешь относительно, помнишь, ты мне говорил, <сёк> А где а а же у нас Челябинская область, когда дороги помнишь? А, из региона в регион да, здесь тоже есть такое. Сменяется штат, ну понятно, у нас области, края, у нас стоит большой щит, на котором написано, вы въезжаете в Челябинскую область, а конкретно yes. из Екатеринбурга, yes. и сразу yes. ты падаешь в пропасть, из одной ямы вылетаешь на кочку, из кочки да. уже Это другой вот, это Мы, мы ребята, ехали как раз с Женькой позавчера, и Женя говорит, слушай, а где, где, когда будет Челябинская область, когда нас когда во враг упадем, то есть, ну, почему, а почему мы по ровной дороге едем, почему ничего не меняется? Я тоже об этом забыл, что действительно это же так. Мы едем в, -нибудь в Саратовскую область, выезжаем в Самарскую, или, ну, допустим, условно там, да, а нам, и бац, нет дороги там и она очень плохая и прям заметно что она хуже а почему а потому что и, и для нас это нормально с вами то есть мы это на прям на серьезным лицом такие вещи обсуждаем что ну а как ты хотел бюджет там что-то как-то это сарадская область она богатая или а это самарская ну конечно и типа того и это, это мы на серьезе это обсуждаем ребят ну вы что че? до да чего дожили до да чего дожили везде дороги должны быть хорошие все дедушки должны быть счастливы все люди должны улыбаться без в любой исключения. машине можно наливать чай в стаканчик да, едем, я чай наливаем, да, ничего не переворачивается, на голову ты себе чай не выливаешь. Ну, короче, этим мне, ребята, интересно это путешествие, Женьке интересно тем, что, ну, ты по Америку посмотришь, да, по, посмотришь, как люди живут в так, такой короткий период времени, а мне интересно тем, что я себя вспоминаю, как я удивлялся вот таким обычным вещам, и я, на самом деле, хочу еще больше в таком восторге прожить, и поэтому я посещаю разные страны, удивляюсь, вам показываю, радуюсь вместе с вами, надеюсь. Ребят, ну что, мы пришли на пляж, вот сзади идет, кайфует. Смотрите, белый песочек, такой кайф! Ого, смотри, сколько рыбы выкинула, сушеную уже, смотри. Вау, я даже на одной стою. Ну, вообще, вот такая, ребят, сейчас обстановка в Сарасоте. До Майами остается буквально пару часов, домой уже вечером сегодня поедем, пока клиента ждем, сейчас быстро накупаемся, искупаемся, полоснемся, пойдем позавтракаем, поужинаем, пообедаем и, собственно, выезжаем в Майами. Пожалуйста, реклама. Ты хочешь сэкономить бабки? гейко гейко как это какой-то не знаю как она сохраняет ваши бабки что ребята отдаю porsche точнее шевроле корвет. никак я их не выучить машина просто расплывается все по моему неплохо да что думать? Так, ребята, отдали. Едем дальше. Максимально стараемся сегодня успеть больше сделать, чтобы, соответственно, завтра пораньше освободиться и находиться уже в Майами. Сюда, ребят, на траке, к сожалению, не пустили. А может быть и к счастью, вряд ли бы я здесь развернулся. Охранникам виднее. Говорят, у них тут лимит по весу, поэтому ты не проходишь. Оставляй, говорит, свой трак наружи. Снаружи, на дороге, выгружай и звони клиенту. Я позвонил, он говорит, ну пожалуйста, привези машину ко мне. Я тебя довезу обратно. Поэтому еду, ребят, сейчас к клиенту. Все, ребят, тачку отдал, клиент забрал меня, довез обратно Тут, оказывается, ехать 2 километра, аж по вот этим вот красивым улочкам. Клиент меня довел, говорит, все, спасибо тебе большое, на тебе, пожалуйста, на чай. 100 баксов дал, прикиньте, что, ребят, просто на чай, вон он попер клиент на Ауди. Просто чаевые, офигеть, нормально, нормально. Можно ехать отдыхать в Майами, что мы сейчас и сделаем. Осталось, ребята, одну тачку скинуть. Сейчас скидываем в Майами BMW вот эту вот мощную, которая. Все, ну они, ребят, здесь за это время, пока меня не было, все облагородили. Смотрите, какое здание огромное построили. То есть, видимо, здесь и зона для чилинга. Как сейчас говорят в России, «чили, чилить, чилить, модное слово. Непонятно, где только зрителям сидеть. Наверное, зрителей здесь не будет, просто частная контора, которая организовывает вот такие гонки. Ребят, тем временем мы все тачки выгрузили. Что я могу сказать? Все отлично, этот рейс прямо мне понравился. Трейлер, тут фу ведет себя неплохо. Есть какие-то моменты, которые нужно доработать. Но это уже не совсем критично и не в таком большом количестве. В общем, ребят, историю вам рассказываю. Где мы идем, непонятно, надо назад посмотреть, чтобы никто не сбил. Мы сейчас оставили свой трак. Где-то вон там, на перекрестке. Даже не на перекрестке, на обочине. Но там небезопасно, ребят, на ночь Ставлять Там оставляют свои траки. Но я хочу спать спокойно, в Майами отдыхать, гулять. И мне не нужны звонки среди ночи, да, каких-то там ментов или жильцов, которые скажут: ну, нам не нравится, что твой стоит трак. Я поставлю его на нормальную, охраняемую парковку. Я ее нашел. Вот она прямо здесь, рядом, ребят. Сейчас по карте смотрю рядом. позвоним он говорит: нас нет места. А пришел, говорю: ребят, ну надо, надо. Ну, если надо, без Problem. Давай, ты ключ оставишь, если нам надо будет, мы, ее, мы его сдвинем. С места там отъехать, кто-то выезжает, мы кого-то припрем, и говорю, давай. Стоит 25 баксов, ребят, сутки, так что мы сейчас идем обратно, просто наш трак вот там стоит. И приезжаем сюда, ставим трак, всех перегораживаем, оставляем ключ 25 баксов и идем заселяться в квартиру. Нашли квартиру, ребят, к нам приедет скоро, очень надеемся. Наш еще один друг, да, Жень? Давай ему привет передадим. Привет, чувак, давай скорее уже, ждем, не можем, вот. И с этим другом будем жить, нормальную хату нашли здесь прямо рядом Прям с траковой стоянкой. Это центральный район, район называется Авентуры. Кто знает Майами, тот в курсе. Собственно, до океана рядом, все рядом, все кайфы рядом, кафешки. Здорово! О, вау! Что, быстро! О, да, сейчас, ребята приехали в, таком, в такую дилерскую, кучу машин здесь есть, вот такой машину нашли. я даже не знаю, что за тачка, Женьке понравилось просто по Фейсбуку, давай ее возьмем, ну давай, продают они где-то за 3,5 тысячи долларов, думаю можно взять, каждый день платить за арендованную, вот эта тачка стоит 50 или 55 долларов в сутки, каждый день платить что-то как не очень, а вот эту если взять за 3,5 тысячи, на двоих, на троих, там у нас еще друг сейчас приедет, я часто не собираюсь ездить, так приехал в Майами, в месяц, я не знаю, пять дней покатался, потом улетел дальше. Ну, короче, смотрим, Женька так в тачках разбирается, я вообще ничего не понимаю. но ну, что, она намалеванная, красивая. Женя что-то посмотрит сейчас. Если ему понравится, то я ему доверюсь, и мы ее возьмем. Как минивэн, короче, вот здесь сидушки складываются. Как минивэн получается, так симпатичная машинка, в принципе. Короче, ребят, следующее, пришли посмотреть, Volkswagen Jetta. Здесь просто она с баллончика покрашена, даже вместе с этой штукой. Да, стоит она... 3 300, но ну, я думаю, по 3 отдадут, но не знаю, нужна ли она, ребят. Та, та за треху отдают, Xiaomi или как она? Xiaomi. Uh, Xiaomi, uh, Sion, да, не заводился, на тысячу лет не ездил, смотри. Салон, конечно, вообще салон грязнющий. О, вау, смотри, здесь можно, мне кажется, заболеть коронавирусом. Лучше то за треху взять, чем это даже за 2. Прикольно, ребят, мы ездим эти тачки, смотрим. Если вы хотите покупать, то, наверное, это самый правильный вариант. На фейсбуке есть маркетплейс какой-то. Ну, не какое-то, собственно, вделанное в Facebook приложение по продаже машин. Вы это пишете, но там зачастую, вот, собственно, какой у нас уже раз подаются нам вот эти конторки. Конторки, которые пишут объявления: хорошая, красивая, дешевая машина. Да-да-да, приезжай. А потом ой, ее уже нет, и смотрите, с чего есть. А все есть, все очень дорого. А нам дорого не надо. Ну потому что мы не собираемся. Женька сейчас будет своими делами заниматься, работать будет. Он не будет дома. Я не буду дома, поэтому нам нет смысла брать какую-то супер машину. Ну и вообще это не входит, как бы в мои, мои планы. Да, я чисто просто сложиться с Женькой и Женьке помочь. Потому что я ты сам избавился только сейчас от такой же дешевой машины, у меня хорошая камера была. И знаете что? Ну, то есть я к чему это? К тому, что так прикольно, мы приезжаем, и мексиканцы, ты когда им пишешь, ну ты же неешь не пишешь, мексиканцы пишет, здорово, тачка Available по-английски. А он говорит, он пишет, си, Hello, бля, испанел, что-то, что-то. Ну, короче, это не то, что ты выводишься, это так смешно от этого, да? Вот сейчас мы пришли я говорю, Hello ч ⁇ хамач, тачка. А он начинает по-мексикански уверенно прям с нами разговаривать. по-нам раз не видно, что мы не мексиканцы, и мы не умеем на вашем языке разговаривать. Сейчас едем другую, смотреть королу. В принципе, если что, вот это Siaomi возьмем, да? Сион. Сион если XB. что, с XB возьмем. Она 3.300, но я думаю, за трех он точно отдаст. Но может еще поторгуемся. В принципе, можно взять. Там движок какой-то маленький. На, на кондере, когда включаешь, она вообще не едет. Но передвигаться она, в принципе, может. Нам, наверное, это и нужно. Лишь бы передвигалась. Да. Лишь бы не было войны, ребят. Правильно? Правильно. Интересно, ребята, вы знаете, когда вы в Калифорнии автомобиль берете, вы должны требовать от продавца смок-чек. Что это такое? Это ну специальный такой тест, который ты сертифицирован в сервисе проводишь на наличие вредоносных выбросов. То есть, если твоя выхлопная система Двигатель он уже не пригоден, там большой пробег, и он а, вредные выбросы в атмосферу выкидывает, выбрасывает, то этот автомобиль не пройдет смок до тех пор, пока ты не устранишь эту ошибку. Я не знаю, там что-то с автомобилем сделаешь, а, там чек удалишь там и так далее. И даже чека мало, потому что они там цепляют компьютер, в трубу какой-то датчик вставляют. Ну, то есть ты ее просто не оформишь. Поэтому ты, когда покупаешь машину, у продавца всегда это смог-чек берешь. Он, он должен уже смог-чек готовый тебе дать, и ты с этим смог-чеком идешь, оформляешь. Соответственно, машина пригодна, все. Ну, купить, как в России, договориться нигде так не получится, никто брать не будет ответственность. Стоит он копейки, там 50 долларов, но факт в том, что без него ты купишь, а она машин не пройдет, особенно старенькая наш вариант. Все, ты такой машину уже не зарегистрируешь. Ну, в общем, а здесь я так понял, думаю, интересно, здесь нужен, не нужен. я позвоню парню, одному знакомому. Звоню товарищу, говорю, чувак, нужен смог человек? Он говорит, а что это такое? Если ты не знаешь, что это такое, значит не нужен. Говорю, хорошо. Ты на тайтеле просто прям там есть графа такая у этого тайтала, у ПТС. Фамилия, имя, отчество пишешь, данные твои, все, он корешок себе отрывает, кусок тайтла, он идет в DMV, ну, в МРЭО, аналог российского бросает э, в, э, вот этот бумажечку решок, что я продал, а я прихожу, здрасте, я хочу оформить, ты ее соответственно оформляешь, срахуешь машину, на оформляешь, но завтра мы вам тоже это покажем, почему завтра, потому что нам, конечно, сегодня купить, чтобы мы завтра уже не арендовали машину, даже без машины здесь вообще никак, машина везде нужна, в кафе покушать, в ресторан, куда нибудь, вообще в любое место, в океан туда-сюда, квартиру посмотреть, съездить, но ну, вещи забрать, ну в общем сами понимаете, здесь пешочком довольно сложно, иначе превратишься вот в такого очень, очень чрезмерно, блин, загорелого мужика, видишь, просто ходил пешком и вот с ним что случилось короче ребят очередной хлам глянули вот такой мексиканцы вышли говорят "Новый no English, новый no English. я говорю да ребят мы сами такие же короче это просто хлам я не знаю как вам видно сейчас мне немножко неудобно снимать вот такая тачка Корол то она просто с баллончика тупо подкрашена прямо вот такие места прям покупает какой-то хлам дешевый я не знаю за тысячу за полторы вот он его за три выставил, типа понятно что он его даже за две отдаст если ему сейчас сказать у нас есть для тысячи он с удовольствием ее отдаст нам не нужна с конфетками но такой откровенно будет стыдно даже есть даже я не знаю в магазине Стыдно будет приехать, короче не подходит, пока, если что, мы ту можем взять вот это Xiaomi, да, или как там Сион, короче Toyota Bibi. Toyota это понятнее будет, да. тем кому показываем ребят, заехали в какой-то частный сектор, и это меня в принципе уже радует, что это машина от частника, нет какого-то салона, хотя сейчас заедем там Мекс выходит, говорит, вот у меня еще 5 здесь стоит на стоянке, выбирает. это уже радует, какой-то Ford Focus, не знаю, не знаю пробег вроде небольшой, не видно его, где-то он здесь фоткался, <звы> ребята опять хлам, опять хлам опять не повезло не получится из нас перекупы короче шина менять бампер можно менять но он хлам как вообще за такое время Она можно убить машину куда-то на бордюр и залетела на что-то именно на да нет это. смотри перед какой дорогой опасно есть видишь колесо смещено. О, да, Она кстати. очень сильно малоударена, да. то есть кастера нарушена. И да. лонжероны варены. Относительно арки даже колесо расположено сзади. Все колеса жрут одну сторону, то есть ты уже ничего mm -hmm. не сделаешь. Ну, короче, Но тут легче смотреть, чем в России, потому что в России стараются, если лонжерон варили, то есть это несущая часть усиленная mm -hmm. металла, то есть сварили и пытаются закрасить, чтобы не, не было этого видно. Здесь даже не парятся. Не, здесь никто не парится, Смотри, И так, Никто есть, машина и... не смотрит с этим, с прибором вообще их никто не смотрит. Вообще, не, не, они даже не знают, что такое прибор, я думаю, если им сказать. Но вот прибор, мы придем с прибором каким прибором, то о чем? меры, краски. Да, да Хотя да, пробег да, 70 краска. тысяч, в принципе, не так много. Хотя, если переводить в российские 120-110 тысяч километров, наверное, для Форда это уже, да, не очень-то и мало, правда? А да, это там не... ТОшки ТО уже сейчас будут подходить, плановые. Да, это же не Toyota, это... а на Тойоте вообще пофигу, сколько там километров. Пока так, ребят. Но пока, если что, к Xiaomi. Xiaomi. Смотри, какой <музыка> помятый. Ага, <музыка> thank Короче, ребят, тема такая. Посмотрели это Audi. Ой, что это было? Nissan Altima. Она стоит тысячи долларов. Но ну, мне кажется, за тысячи долларов ну, должно быть более менее что-то порядочное, реально. А этот вообще не стоит ему такую тачку за тысячи долларов. Я не знаю, вы видели, нет, я тогда так быстро прошел, нам просто некогда. Нашли квартирку нормальную. Полторы тысячи долларов. Вот едет смотреть. Здесь понравится, вот там даже можно сегодня сразу заселиться. Дешевле сразу заселиться, пусть она квартира даже будет дороже. Чем занимать отели и так далее, и так далее, и так далее. А там все включено: свет, газ, вода, интернет, туалет. Даже есть, киски, все есть свой туалет. Фрукты дорогие. Парковки увидели. Ракету кто-то везет. Илон Маск, наверное. Короче, ребятушки, едем очередную машину смотреть. BMW 2007 года троечка, старенькая, пробег около сотни тысяч. Чувак пишет, типа, я частник, ребята, продаю за 2600, да, на, сайт. Да. Yeah. За 2600 только потому, что я уезжаю. Вот кто первый приезжает, тот первый забирает. Объявление выложено 20 минут назад. Ну, не знаю, не знаю, ребят. Мы ну, столько тачек пересмотрели, что уже никакого энтузиазма их смотреть уже нету. Раньше мы ехали, о, все, сейчас ее берем, ага, ага, туда, потом эту сдаем, все отлично. Сейчас уже даже боимся, ребята, какие-то планы на нее строят, сейчас посмотрим. Хотя бы, блин, если она просто заводится, и там есть 4 Колеса, то нам уже подходит. Вот сейчас бы еще приедем, там три колеса и заводить с толка часкались. Ребятушки, ребятушки, ехали мы сюда 30 минут, быстрее торопились, скорее. Чувак говорит, давайте, давайте скорее, вас ждут. О, смотри, она еще поехала даже. Он видать, не здесь живет и скажет. встречает на нейтральной территории, то конфетку мы своруют ночью. Короче, это просто хлам. Я не знаю, ты думаешь, движок так должен работать, да? Но грец он точно не должен. Греется, каждые две минуты срабатывает вентилятор. Крутит его остужает, маслом воняет. Внутри обшивки нету, вся грязная Ну, грязная это помоется, но, например, на крыше обшивки нет Ну, как так? Как так? У тебя ж не кобриолет? Если нам не нужна будет обшивка или крыша, мы возьмем кобриолет Поскольку мы выбираем машину с крыши, там должна быть какая-то обшивка Я не знаю, сколько всего он там переделал Начал рассказывать, кондиционер он делал, колодки где-то там что-то трет Но он уже не знает, что это такое Там еще где-то что-то тоже не это, но уже мы тоже говорит, не нашли, что это Вот она, малышка что, ребята, первая машина в этом рейсе Шевроле Корвет 969 года после реставрации, но, ну, честно говоря, очень такой скудный, плохой реставрации, ну да ладно. Корвет старенький, легенький, поэтому я его, наверное, сразу сейчас закину наверх, чтобы самые легкие и простые машины у нас были там. Вот, ребят, профессионализм, видели? Видели? Что-то у меня, ребят, сегодня много, да, старых корветов. Один забрал, второй. Наверное, на нос его кину. У него капот, видите, большой, длинный. Это, ребят, моднее будет. Смотрите, какой салон у него модный. Плюс гидроусилитель руля есть. Плюс коробка автомат. Нормальная тачка? Нормально, нормально. Кинем его на первый этаж, действительно. И поехали забрать следующие, ребят. Сегодня у меня большие планы. Хотелось бы, конечно, собрать все шесть машин, но не знаю, как получится. Идеально, да, ребят? По-моему, идеально. Okay. Ребята, приехал забирать BMW 318 990 -го года. Смотрите, как новая, отреставрирована красиво. Какая красивая, ребята, посмотрите, здесь все какой-то антикоррозийный покрыто и покрашено все в один цвет, не то, что те, которые мы рассматриваем. Ребята, забираю Porsche 911 2019 года. Hello. имел я снял 2 email. Упсенс. А? Yeah. Yeah, again. Короче, я. У меня еще одна машина, ребят, на утро уже, видимо, в Джексон -Вилле. Отсюда до Джексон 2 часа. Сейчас время 5 часов 20 минут. То есть, соответственно, минимум в 7.20 я там буду, а в 7 закрывается, они ждать не хотят. Я попросил, но нет, не готов. Ничего страшного, отдохну завтра утром, заберу еще одну машину и уже выезжаю на Техас. И то неплохой результат, как считаете, ребят. Сегодня все машины собрал почти, кроме одной, но туда я подъеду и буду ждать утра. Нормально? Нормально. Ребята, приехал в компанию забирать машину Chrysler Brawler 2002 года выпуска. Я не знаю, что это за автомобиль, но я сейчас посмотрел на гугле Ага, вот он стоит Красивый, желтенький автомобиль Сейчас он mm. мне его подвезет, сделаю инспекцию И погнали грузить Это, видимо, кабриолет, ребят, машина Но, наверное, кабриолет только можно есть Ухом ударился Вот этот вот маленькое окошечко Смотрите, как непривычно, где-то колесо впереди Еще и с крылом вместе крутится так, ребят, машина должна быть не особо тяжелая, поэтому должна просто залетать туда. Как вот ее крепить, только я не понимаю. Хотел на четыре ремня, но, видимо, слабо сюда ремень пролезет. Тачка вся просто вылезанная, красивая. Диски, шины, все это дело натерли, чтобы новый клиент был в восторге. Ребята, теперь как-то ее крепить надо, видите, когда я ее загнал, аж на эту рампу. В принципе, заднюю часть можно поднять, но вообще-то может быть и не нужно. Если здесь ничего не задевает. А здесь ничего не задевает, так что вставляем так. Очередная аэростерия, немножко сейчас прогуляюсь, похожу, размяться надо, ребят, долго сидел в машине, 4 часа без остановки ехал, сейчас буквально 10-15 минут гуляю, чаечек завариваю и погнали, мой трек стоит вон там. Вы знаете, ребята, я вчера засыпал, перед сном, и вот что подумал, какая мне идея в голову пришла. Я ведь собираюсь отдыхать, ехать в Грузию, кстати, кто хочет увидеться, или просто отдохнуть, приезжать в Грузию, можем увидеться, если у вас будет такая возможность приехать в то время когда я буду а я буду в конце сентября со своими друзьями я собираюсь какие-то подписчики писали тоже собираются встретиться я только за ребят давайте я подумал но до конца сентября еще целый месяц а почему бы мне еще между этим не съездить еще куда-то Ну прям ненадолго чтобы не отрываться вот, и буквально. Там, 5 потому что в конце сентября я хочу опять надолго посетить несколько стран может быть на месяц опять ездить может на два как получится и вы же мне писали о том, что ты ездишь такие страны, у тебя там рядом такая красота И правда, и правда, лететь недолго Пару часов до Мексики можно слетать Поэтому я взял билет, ребят, и буквально через 5 дней вот сейчас я быстро еду в Техас, она обратно в Майами Лечу в Мексику, Канкун, лечу, отдохну недельку, наверное Потом снова за работу, опять, соответственно, поработаю Ну, там, какое-то время, 2-3 недели, сколько там останется И мы уже с вами летим в Грузию, а вместе с Грузией какие-то еще страны Короче, поняли, да? Надо комбинировать отдых с работой, чтобы и отдых у тебя был в удовольствие не слишком пресным и приторным или приторным казался, а работа тоже не была в тягость, поэтому буду все успевать. Пойду наливать чаек и поехали дальше Очень много миль проехал для того, чтобы успеть сегодня забрать кое-какие машины и отдать получится ли нет, посмотрим, но вот первую машину уже сдаю, меня это уже радует Driving tonight. You weren't supposed to be here till Tuesday. <laughs> Holy fuck. <laughs> Jesus Christ. I didn't expect this at all. It's like an actual present. <laughs> fuck man. Okay, thank you. Thank you. Hey man, here, let me um uh... Я хочу вам что Да. Когда я я немного Да, спасибо. Убедитесь, что они это Спасибо. Это Да. Спасибо. Короче, ребята, вы слышали, да? Чуваки очень удивлены. Блин, ну хоть раз, ребята, мое старание вознаградилось. Не то чтобы в материальном плане, а просто добрые слова сказали. Так приятно. Я вчера так долго ехал, правда. Ребята, а получилось у меня ее так быстро доставить? Исключительно потому, что у меня есть мотивация большая. Когда ее нет, ты едешь себе не спеша. А я же собрался отдыхать, в Мексику лететь. И я хочу это сделать как можно скорее. Поэтому я хочу как можно больше проехать, быстрее машин сдать. И плюс еще воскресенье здесь не заставить, потому что сегодня суббота. И в целом сегодня закрывается. Мне нужно машину тебе доставить, чтобы завтра в воскресенье я мог делать дела. Собирать другие машины, отчастников, еще каких-то клиентов. И не сидеть просто на месте. Поэтому я хочу быстро сделать, быстро вернуться в Майами. Может быть, пару дней там погулять. И оттуда уже лететь в Мексику. Вот такой план. Поэтому я стараюсь быстрее-быстрее-быстрее все сделать. Лучше больше отдохну, чем просто проживу в траке, да?